показать, как выглядит водоупор нижний. Вот 124-я им вскрыли пласт известняка. И под известняком, как и над известняком, есть водоупорная длина. Вот здесь вот четко видно, что она красного цвета, очень плотная. Вот такой длинный образован здесь нижний водоупор. Полного поглощения нету. Производим пробную откачку сейчас. Хочу показать, какие повреждения участку нанесены малогабаритным станком в процессе бурения скважины. Здесь был вот такой вот замечательный газон, вот такой вот, и вот что с ним стало. Ну так нужно, зато будет вода скоро. А за собой мы уберем все. И покажу, как. са два качается уже. Скважина готова. Немножко за собой убрали.